Громит моя музыка, трещит потолок Мама ругается, она не любит рок Я со злостью бью головой об стол И пускай я слаб, не выдержу лоб. Я одеваюсь, я иду гулять А на улице грязь и лужи опять Я смотрю на лужи, я вот-вот закричу Мне вся эта грязь напоминает мочу Но тут же меня забирает милиция. Это что за одежда? Ты что, фашист? А в участках надоело каждый день повторять не ваше дело, в чем мне гулять? Мне задают вопрос, парик, где ты рос? И я отвечаю в стране горе и слез. Я говорю, что думаю, я не умею лгать. Я подонок, я гнида, мне на все наплевать.